Приветствую всех любителей видео игр. Что будем продолжать тогда уж играть в этого самого какого вот этого Слендермена? Оказывается в этой игре 9 глав, я дошел только до второй главы за полчаса Это вторая глава. А, не знаю, будут ли нас тут ожидать еще скримеры или нет, но уже слишком, блять, а че так темно? Я не люблю, когда настолько темно. О, вот так... Можно в принципе, у меня просто еще монитор затемненный. Вот так вот я вообще практически ничего не вижу Ну как, вижу, но очень плохо, очень плохо Хотя в игре вот здесь вот должно быть не видно надпись. Я вот так вот сделаю Блять, вот это вот его дергает, конечно, да Почему я не могу оставить эту игру сейчас без внимания? Я даже не обосрался ни разу Мне бы хоть бы разочек обосраться, закрыть игру, сказать спасибо большое за игру, до свидания Кстати, вот это то, походу, куда мне надо А, как тут приблизить? Я забыл. Во. Вот на маяк мне надо Блять, это не похоже, честно, на мэк, это Похоже на какое-то существо по большей степени Как я понимаю, пугать нас тут будут только Чуть попозже Когда уже там активность, активность нужна Игровая И вот это вот Я только потом понял, что когда меня в квартире этот звук настал и я испугался его, да, что произошло, почему и так далее и тому подобное а, Оказывается, там слендер где-то был в окошке, блять, И я его просто не увидел так, парк аутсайд. В наличии три каноэ и доступные для проката. Так, тут все заколочено, посмотрите. как. А, прыгать я не умею. Как меня это раздражает, так, что я прыгать не умею. Так, парк аутсайда. Добро пожаловать в парк аутсайд. Представляет вашему вниманию множество развлечений, Бла-бла-бла, там пешие прогулки, катай на велосипеде, гребли, охуебли и так далее. Строгая одежда, включенные черные костюмы, нежелательно, но не запрещена. Парк находится все в 30 минутах езды от города. Приходите и наслаждайтесь дикой природой. Бла-бла-бла, бла-бла, бла-бла. Ну, просто такая рекламная брошюрка. Так, правила гребли. Индивидуальное предписание бла. Не заплывайте за буйки. При гребле в ночное время на вас должны быть светоотражающие элементы. Не трогайте никаких водных обитателей. Можно арендовать в лачуге Так, это, судя по всему, мне открыть не дадут Блять, как он же Слазит страшно со всего этого дела А, то есть Просто заколотили и залезть никак нельзя Блин, красота просто Просто прекрасно Еще в этой темноте здесь гуляю Блять, непонятно меня. Убитое животное Кем непонятно Зачем тоже поплыли ладно. А, понятно, плавать нам не дадут Бля, сейчас стопудняк будет какой-то скример В этой херни Вот этого куска мяса непонятного Что сейчас было? Просто А, это каное горит, все, я понял Помоги мне Так, первая из восьми страниц собрана Началась игра, наконец-то Наконец-то началась игра Так, ну поехали искать странички Пойдем налево сначала. Так, значит, он теперь за нами будет гнаться. Уже музыка началась бы. Это страшно. Даже мне как-то не по себе стало, если честно. Поэтому shift я постараюсь вообще не отпускать в целом. Побежал, сделал быстренько. Пошел дальше. Здесь нихера нет. И пошел дальше. Или стоп, или есть. Откуда я знаю? Блин, а музыку-то на книге тащ... А, вон и вижу. Прикиньте, сейчас бы пропустил. Не сбежать. Вторая из восьми страниц. Чем больше страниц... Блять. Где, где, где, где, где, где, где? Я же его вижу. Вот этот вот экранчик. Тх -тх. Это значит, я его где-то... Блять, ви... Блять. Блять, где? Ух ты, ебать, совсраться, Нихуясь, я прям на него смотрел. Блять, ну понятно, ладно, в другую сторону побежали, я понял, спасибо за подсказку. Так, опять, опять там стоит. Нет, все, блять, да нет, он там стоит. Да что ж такое? Где? Где? Пропал? Пропал, отлично, идем дальше. Ух, аж мурашечки небольшие по коже пробежались. Так, еще одна страничка. Следуй. Что-то там куда-то там следуй. Ну хорошо, будем следовать как бы твоим указаниям, братишка. Я вот только не понимаю, он будет всегда стоять или нет? Или он еще будет иногда это самое... Так, иногда главное его лучше видеть, чтобы, если что, убежать. В дом я пока, на самом деле, не очень горю желанием заходить. О, вижу страничку в доме, блядь. Заебись, нахуй. А потом я зайду куда-нибудь, куда, блядь, уже потом не выйдешь. Так, не смотри, или она заберет тебя. Хорошо. Ух ты, блядь, я в другую сторону. Да, я в другую сторону. Тут выход есть. Понятно, здесь туалет. Блядь, блядь. Блять, блять, не смотри на него, ёбаный рот. Ёб твою мать, ёб твою мать. И сейчас, и сейчас, и сейчас бежим дальше. Му. Мурашки по коже бегут, но останавливаться нельзя. В этой игре нет слова тормозить. Есть, только слово беги, сука, беги. Так, а сколько я страничек нашел, кто помнит? Где еще странички искать? Так, тут я вроде страничек не вижу. Единственное, хорошо, что камера сразу дает знать о том, что мы на него смотрим. Это прям своего рода большой плюс, потому что вот так вот осматриваешься, камера дернулась, не дернулась, сразу понятно. В случае чего, что он нас ждет. Блядь, ай-яй-яй-яй-яй, беги, блядь, блядь, блядь, блядь. Он прям, блядь, не туда, не туда, в эту сторону, я понял, бегу в эту сторону не дурак, ничего. блять, я уже здесь был? Или не был? Был. Был. Бежим в эту сторону. Да, чтоб тебя. Дай мне хоть где-то собрать спокойно листочки и, и это самое. И пусти меня. Пусти чуть правее, можно? Спасибо. Я в дом не хочу. Я в доме уже побывал. Спасибо, блять, я уже там обосрался. Ну как? Страшно. Стоп, а где мне еще листать? Я думаю, что по одному листку на каждую территорию. Ну, так, по крайней мере, было раньше. Ну, может, два здесь может быть листочка в доме. Блин, я же их могу так и полчаса собирать, если я в дом не зайду. А я же просто даже не понимаю, где их искать. Ага, у куска мяса я взял уже. Блять, я понял. Понял, я тебя не дурак. Понял, не дурак. Пойду в здание. Ладно, я понял. Пойду сюда. Может, здесь все-таки несколько листочков? Проще уж зайти. И поискать их здесь, блядь. Сейчас выйду, он прям на меня смотрит. Нахуй, блядь. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, не спеша. Тихо, не спеша. А двери закрыть можно? А еще двери нельзя закрыть, бля. Эх, боюсь я в этих пространствах замкнутых гулять. Особенно Блять, Блядь, блядь, где, где я? Где я нам туда? Тарати. Так, если он там где-то слева. Блин, я листочков там не увидел. Их просто, в принципе, хорошо видно. Нужно понять, куда бежать. Я же просто стараюсь не останавливаться. Типа, зачем? Он же, в принципе, за нами гонится. Правильно? И он появляется где-то неподалеку от зоны, куда нам нужно. Если я правильно понимаю. Так, ну пойдем сюда. Так, нет, стоп. Там у костра мы были. Там у костра мы были. Где искать, где искать Блять, блядь блять! тихо Отъебись Отвалеть, я сказал Да, блядь Не дает, да чтоб тебя Не дает Не дает нам туда пройти Значит мы шли правильно Вот, вот, вот, вот Отлично, нам где-то здесь Наверное, листочек еще один будет да? да? Так, что там? Блять, блять, блять, блять. Пятый из восьми... Да что, тебя? Вон он слева. Да, не смотрю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, прям за нами пошел. Я его прям увидел. Бля, да, тихо ты. Да, блять, бежит за нами. Смотрите, какой, блять. хер. Не догонишь, я тебе сказал. Не догонишь. Не догонишь. А, он движется, движется. Вон он. Был. Был только что. Блять. Тихо, вон он справа вправо увидел его Значит бежим в другую сторону То есть у нас как-то специально водят кругами Чтобы мы не могли так просто взять все и собрать Просто какими-то кругами нас водят Тем самым я начинаю плутать здесь Бля, да, ведь так реально можно, капец, как заблудиться Та Ой -ё. Ух ты ж, блять прям передо мной появился, Ё. Так, стоп, не понял а куда мне тогда, получается, если здесь везде заборы, и он за мной... Блядь, бежит. Блядь, блядь, блядь. Нормально, жив целый реб. А карты есть у меня? О, а, сосать меня не карты, я понял. Ладно, побежали обратно. Хрен с ним. Я просто думал, что он будет появляться там, где... Нельзя взять и Не Надо было все-таки прошлую серию продолжить, обосраться здесь. Блять. Блять, куда? Куда бежать? В обратную сторону побегу. Блин, вот здесь реально можно заблудиться же, таким образом И Его хорошо, что хотя бы просто ну, вид... он убит. О, блядь, это опять это здание, Саное. Я просто теряюсь. Ладно, вот здесь я взял, допустим, листочек, здание взял, у машины взял и.. У этого взял, как его И у Канои взял Я думаю, это труп, если честно, это оказывается Фаершоу Каной Вот здесь был про... Понятно, мне туда нельзя У Канои я взял машину частичку, да Где тут еще тропинка есть Мы побежали вот на эту тропинку, он по, по ней мы уже бегали, конечно Так, блядь Приблизить хотя он Прям там появился Уф А, камера приближает Камера не приближает Ой, фонарик зачем-то выключил. У машинки я взял, хорошо. Ой, я, я. Почему я приблизить не могу? А, только... Бля... Отстань от меня, пожалуйста. Интересно, а что будет, если у меня догонят? Так... На этом серия у меня, конечно же, закончится, но... Блин, а у палатки я взял, да, я взял. Вон он справа. Бежит за мной, тварь. Бежит. Ну ведь как бежит? Такой медленными шажками, блядь. Движется, Это, по крайней мере, видно, что он движется. Блин, может, он где-то на дереве, в лесу? Сколько еще там? 13, блядь? Да. Я уже забыть узкал. Я просто их взял и побежал, блядь. Так, тут забор. Хорошо, к забор мы не пойдем. В забор он сразу появляется и хочет нас убить. Как бы тут все просто и логично. Опа, вот здесь я еще... А, это дерево такое. Это я свечу. Это я здесь был. Блядь, это куда мне? Так, тихо, тут не падать, ничего, прикиньте, у меня там что-то упало с этого самого Я не понимаю, где мне взять еще листочек Представляете, прикиньте Сейчас, он, короче, ладно, перед нами появится Давайте ему попадемся, наверное. или не будем Сколько у меня еще? 18 минут? Есть. Ну, блядь, ну так хочется, на самом деле. Ну, я думаю, что просто все зашипит и все гимов. Отъебись если я буду тупо стоять, то он меня тоже просто поймает Пойдем налево, налево Пойдем налево, я сказал Я хочу налево О, Вот здесь явно есть записка Оставь меня в покое Шестая из восьми, еще две Тихо, тихо Да, блядь, в какую сторону бежать -то? Понятно, понятно, бегу сюда, бегу сюда Чуть-чуть Во -во -во -во -во. Вот здесь явно еще одна записка ну, должна быть, ну, стоп Вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Так, у меня, наверное, дальше по тропинке, да? Нет, там я взял. Отстань, отстань, отстань, отстань, отстань, отстань, отстань, отстань, отстань, отстань, отстань, отстань, сука. О, о, о, ох, ох, ох, ох, блять, да, бля, тихо. Да тихо, а куда я бегу? Куда я бегу? Ох ты, сука, поймал по итогу, тварь. Я вроде на него не смотрел. До как стать... Э О, прогресс сохранен в меню выбора главы. Что, все, что ли? Просто смерть, типа? Или что? А, я очнулся. Я почти все записки, сука, собрал. Так, и где я очнулся? Сейчас день. Заметьте. Что у меня по заданию? Исследовать область. Текущая цель. В нем бояться нечего. Мы это уже запомнили. А, исследовать местность, чтобы ночью собрать все записки. Да ну нахуй, реально? Или нет? Нет, я хуй знает где. Где я? Такая музыка заиграла. На самом деле, после такой чертовщины я бы съебался. Честно. Интересно, в темных пространствах он появляется. Он еще один ребенок потерялся. Так, что у нас тут? О, шестая записка. Я пытался вернуться к тебе после того, как споткнулся и скатился по склону. Но мой фонарь ударился в камень и разбился. Кругом была кромешная тьма. Я слышал звуки вокруг меня. Крик. Похоже, твой. Я пытался вернуться назад, но заблудился. Упал, все вокруг меня сжалось. Я чувствовал, как меня все сдавило. Все двигалось так быстро, я словно тонул в невидимой воде. Я не мог ничего разглядеть. Все мои страхи мгновенно вернулись ко мне. Чудовища окружили меня. Желудок вывернул наизнанку. Жизнь покинула мои глаза, а сердце сжалось. Я не знаю, что произошло после этого. Сегодня я проснулся в каких-то высоких зарослях и нашел дорогу обратно к дому. Я заглянул в окно и увидел тебя, сидящую на кушетке и уставившись в телевизор. Я так и не смог привлечь твоего внимание. И ушел. Я не могу больше писать. Я не могу собраться с мыслями. Мне нужно что-то там. Внимание, всем сотрудникам. После закрытия в это воскресенье ваша зарплата будет выслана почтой в домашний адрес, который имеется у вас в деле. Пожалуйста, подойдите к Жестике в офисе, если ваш адрес недавно изменился. В противном случае вы не сможете получить вашу зарплату. Мы благодарим каждую из вас за многие годы, посвященные работе в шахтах Кумана. И желаю вам удачи во всех дальнейших начинаниях. Администрация. Блять, ну я пытался, реально. Я пытался собрать все записки. Хотя бы пытался. Немножко криповато, но это сленды. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. 6 из 8. Если бы. Блять, надеюсь, что. А, ну, конечно, блядь. Тут фонарик прям то спасибо. Ой, надеюсь, мы вот по таким местам не будем от него бегать. Какие-то там скримеры не будут мне там появляться, блядь. Так, внимание. Шахты клум на случай внезапного отключения электричества. Все сотрудники должны как можно покинуть шахту на аварийных падёбах. Чтобы активировать подъемник, подъемник, подъемник блядь, необходимо включить аварийные генераторы на первом этаже комплекса, чтобы подъемники работали на полную мощность. Необходимо включить как минимум 6 генераторов. Если вам необходима помощь, пожалуйста, обратитесь к диспетчеру. Мне нужна помощь. Диспетчер. Понятненько. Спасибо, блядь. Местный парк продает землю. Компания шахт Кулумана. Парк пришел к соглашению в комплексе шахты. А, это мои были шаги. Я просто обосрался. Типа, меня бесит, что в этой игре не сделали по-человечески... О, я могу по коробкам ходить. Отлично. А, нет, не могу. Значит, показалось, что... -то. Что вот я беру предмет и шаги. Бля, у меня камера садится, кстати. Или это фонарик садится. Это, кстати, нездоровая хуйня, если честно. Добраться до башни. И стрелочки. Стрелочки. Вверх, вверх. Ну, в принципе, мне бояться пока ничего. Нет, нет, нет. Необходимо добраться... А, то есть здесь меня, сука, тоже будут пугать, да? Или как? Нет питания. А, нужно 6 таких включить. Эх. Сейчас бы в такой игре бы... Ну ладно, посмотрим, ладно. Меня кто-то явно будет пугать сегодня. Еще, по крайней мере, будет пугать. Так. Там никого нет, вроде. Я теперь очкую спринтовать, потому что не знаю, что меня ждет, в принципе. Погрузчик. А вот сел бы на погрузчик, и проблем бы не знал. О, это мне сюда. Так, один генератор есть, да? Прям наверх поднимемся. Так, внизу генератор еще Так, опа, хорошо И сейчас как передо мной явится он. -но. Что это за нахуй? Так, блядь Что-то мне не по себе Нихуя Нет, нет, нет, нет но эти нет-нет-нет-нет, мы уже видели, блядь. Так. Такая музыка заиграла. Блядь. Блин, я ненавижу выиграть такие замкнутые пространства. В целом. Ладно, похуй побежали. Похуй! Вот что я хочу сказать. Ищем генераторы, подрубаемся и валим отсюда. О! Зажатие ЛКМ, чтобы сфокусировать свет фонарика и ослепить врага. Ух Ох ты, охренеть, она страшная херня. Прикольно. Я могу, да, потом есть что-то бежать? Отлично. Блин, такая страшная херабора, бля. Иран. Интересно, догонят? Где? Где? где, где, где? Вижу, бля. Аж не думай ко мне идти, тварь. Просто спринт, блядь. Просто спринтим отсюда. А, я не туда побежал, блядь. Я дурак, я дурак. Ну ладно, похуй. Давайте попадемся. Мне интересно, она меня просто убьет или что? Так, ну я включил только два генератора, получается А их шесть Я включил первый и четвертый Где эта тварь? Так, я был справа, теперь пойду налево Значит Главное не потерять ее из виду сам Пойдем сюда Если что это за тварь О, тут два генератора у меня shift еще кончается. Охрененно просто. что там закрутилось и завертелось. Ладно, если меня убьют там 30 минутам, то заканчиваем. Если нет, ну нет. Так, аккуратненько, основа. Я не вижу ее. Честно, не вижу, но звуки слышу. Осталось сколько еще? Еще два. Мне кажется, я справа какой-то не включил. Так, это что такое? Это просто свет, блядь. Блять, а что мне с шестом случилось? Почему я бегу? Давайте, ладно, передохнем. Блядь! Блять, баный хуй, нахуй меня так пугать, сука. О! У меня мало того, что тут, -то, блядь, передохнуть решил, нахуй. Я, по-моему, здесь справа Нет, нет значит было, блядь. О! Я прям почувствовал эту тварь на себе блин. Так, тихо, тихо, тихо Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим У нас, скорее всего, просто не одна эта тварюка, ебаная Бежим, блядь, нет, здесь я был Бежим сюда, блядь, у меня shift кончится. <Слышка> Сука! Сука, отъебись от меня! Блять, блять, шифт кончился, Shift кончился, шифт. Беги, сука, беги. Он же меня, наверное, догоняет, да? Да, блядь, тварь, ебись я тебе гарантирую. Гарантирую, отъебастась от меня, но. Все, она вроде отъебалась, блядь. Фу. Просто кричать ему, беги, сука, конечно, не помогает. Но я пытался. Сука. Так, здесь вроде да, нет этой твари. Так, где-то еще должен быть один Пять Слендер, ты-то что здесь? О, блядь, ух ты ж ебать Ух ты ж ебать, нахуй Заглянул, блядь, есть ли тут этот Этот самый, блядь о, Ты скажи, я Блядь, он за мной идет. Беги, беги, беги Падай, падай, нахуй Нехуй тут делать, ебать Пока бежим сюда О, о Бля, ну пиздец, наверное, да? И туда, походу. Так, этой твари здесь нет. Здесь тоже. Фу. Здесь тоже ничего нет, вроде. Здесь тоже. Блять, вот так вот опасно сейчас выбегать. Бежать сюда. Я здесь вроде не был еще. Ну, был точнее но только наверху где-то должен быть гени... во слышу это ебись! ух ты ж! ебать ебать беги, беги беги беги беги беги беги беги беги сладенький беги сука, сука! Суки! суки суки не суки а он просто меня напугал на скеймере его стендер наверно отвлек отвечаю ух ты блять ух ты блять Ух ты, блядь, ебануться Куда? Куда мне бежать-то теперь, блядь? А может, у меня разбил, раз был, типа, несколько попыток У меня один раз ловит нормально, все, второй раз ловит не пизда. Так, теперь отвернуться обратно, вот это сложнее Еще этот гандон появляется прямо перед ебануком Тихо, тихо Так, не туда, нет туда, по-моему, нет, нет, сюда направо Шифта нет, поэтому меня, скорее всего, еще раз напугают Главное, не останавливаться теперь. Да, как только вот эта хуета меня догнала, конечно. Блядь, ну баный Так, ладно, беги сюда. Беги, я тебя вокруг пальца буду обводить. Так, она будет. Давай, давай, давай, давай, еще, еще. Ладно, я полностью останавливается. Вот, вот, вот, вот, вот. Отлично. отходим обходим. Давай давай, давай, давай, давай, беги сюда. И оп. Потеряла меня, допустим. Тихо, тихо, тихо, тихо. Вот, вокруг пальца. Слава богу, что ее можно фонариком это самое. Не зря нам такой фонарик, бля. Бежим, бежим, бежим, бежим, <свят> Ох ты тварь, ебучая сука. Блять, стоит там у этих хуйневиш. Пропал? Тихо, пропал, пропал. Блять, он меня увидел, ладно. Да стой! Стой, я ж свечу на тебя фонариком, блядь. Стой, тварь. Блядь. Стой, я тебе гарантирую. Блять, только расслабился. Только думал, бля, победа нахуй стопроцентная, блядь. Тут этот кандун перед лицом появляется, блядь. Поехали, поехали, поехали. Ну, Ебаный рот. Но... Я застрял в текстуру, кстати, ходить не могу, ничего не могу сделать, поэтому если не сейчас напугают, это будет прям вообще Верх разума, аж попить захотелось, бля. О, да ебаный рот, приплыли нахуй. А, все. Фу. что темнее стало? Я бежал, было светло, блядь фонарик кончился почти или ка у камеры запись кончается значит скоро мне пизда еще хуже будет но на этом мы заканчиваем ребята спасибо за просмотр с меня блять пока что хватит на хоррора И да, силен я к хоррорам. страшненько страшненько так что ребят подписывайтесь на канал ставьте палец вверх предлагайте игры для обзоров Спасибо за внимание, ребятушки. Ладно, давайте разочка обосремся, пусть. А, это выход на улицу. Ни хрена носи. Знаете, я просто решил посмотреть, что дальше будем в этой подземке или на улице. Не, ну на улице как-то поспокойнее. На улицу вышел, светло, красота. То есть, получается, в зданиях темных он может нам дать пену. Я думал просто на этом заканчивать А надо закончить там, где, когда уже Это самое, когда уже да Когда уже будет страшно там все такое. Я могу разбиться А, вон, вышка Вон, то, куда я иду, к вышке Блять, наверное, успеет стемнеть прежде, чем я приду, да, к вышке Мне очень интересно Наверное, стемнеть успеет То есть, вот нам показывают вышку Сленди днем не нападает это уж, ладно, это уж мы хорошо уж хотя бы знаем. Блин, сейчас появляется я так заорота. От обиды. Не, может быть, это и конец. Только с чего бы это должен быть конец? Или, тебе там, или мне там скажут, это не поможет. И-пам, Это что че, че, это гробик? О, десятая записка, рад, что тебе лучше, но этот дом слишком близко к лесам, он сильно изолирован, ты должна уехать, я знаю место, где ты будешь в безопасности, я пойду с тобой, потому что в моем доме теперь тоже небезопасно, я наглухо забил все окна, до сих пор чувствую себя незащищенным, я уже несколько недель не могу нормально спать, я так устал, давай едем отсюда, окей, обещаю, я о тебе. Ой, да что-то далеко до туда, еще бежать и бежать, еще темнеть успеет. Да, все-таки, скорее всего, стемнеет. того, оп, я добегу. Пусть и музыка началась такая, да, как бы. Я туда просто не наберусь, да. Еще сейчас вот через шахты. Ну, конечно, блядь. Давайте через ша, Ой, давайте через шахты, конечно, блядь. Через все эти лабиринты, блядь. Как раз я выйду, стемни... А, я думал, все-таки шахты будут есть. Что здесь написано? Я хочу умереть. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. О, еще одна записка. Снаружи я должен умереть, прежде чем оно поймет меня. Мне очень жаль, что вся моя вина, все, что вытекает из моего затылка. У рук есть зубы. Прошу никому не говорить, что я любил их. Оно возвращается. Прячься. Ого. О, телевизор. О, кассета. О, давайте посмотрим какой-то скримерши, возможно, будет. Или мы сейчас будем играть? А, нет. Ебать. Я буду... А я что буду за нее играть, что ли? о Обезопасить дом, закройте все окна и двери. Не-не, мы на этом заканчиваем. Посмотрел, блядь, кассетку. Чем он там рисовал? А, рисунки рисовал. Я обезопасил дом. Все, спасибо за просмотр, ребят. <с Подписывайтесь <с на канал. Ставьте палец вверх. Спасибо, ребятушки. Пока.